Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Житейском море информационных событий с нами два корабля – «Аврора» и «Ледокол». «Ледокол» представляет Марк Анатольевич Соркин, информагентство. Здравствуйте, Марк Анатольевич! Добрый вечер, дорогой. Марк Анатольевич, происходят разнообразные события в последнее время, очень интересные – Вынужденный неравный брак по расчету между Москвой и Минском, который, скорее всего, состоится. Миллионный марш активистов, который уже не первый день проходит в Берлине. Далее отравление Навального, конечно же. Антиковидная прививка, которую рекламируют практически первые лица, первые лица государства. И все это происходит на фоне роста цен снижение заработных плат и падение уровня жизни. Но вы захотели затронуть тему социалистического способа ведения производства, социалистического способа производства. Почему именно этот вопрос, а не, не злободневная повестка вы хотели бы осветить? Почему, можно? социалистического способа производства нет. Есть просто социалистическое производство. Социализм – это не общественно-экономическая формация. Это переходный период. И вот для того, чтобы пройти этот путь, необходимо построенное производство по-своему, со своими целями и задачами. Можно долго рассказывать о злободневных событиях, но при, всех их, при всем их разнообразии, при всем их так сказать, несоответствии друг с другом и кажущемся, это всего лишь на все проявление общего кризиса капитализма. И, собственно говоря, мир подходит к соображению, к пониманию того, что капитализм, как общественно-экономическая формация, зашел в тупик, из которого не выберется. Это понимают и люди, потому что протест их пока еще не осознан. Но, тем не менее, он уже разворачивается во всю мощь. И неважно, где это происходит. В Беларуси или в Германии, в Испании, в Штатах, в Англии, наконец. Это не важно. Важно другое. Важно, что подходит тот момент, когда правящая верхушка, правящий класс уже не сможет управлять по-старому. Потому что уже сегодня трудящиеся не желают жить по-старому, ищут пути. Так вот, тот путь, который я вижу, который может привести, будем говорить, человечество к, собственно говоря, к той мечте, о которой жила человечество с момента возрождения, с мечтой о социальной справедливости, именно в этот мир социальной справедливости и привести. Каким путем? Вот об этом я и хотел говорить. Поэтому, потому что социалистическое производство ⁇ это как раз тот путь, которым и человечество и придет в мир социальной справедливости. Вы говорите, что неосознанно люди выходят на улицу, но вот недавно был опрос неделю назад, и 53 сочли свой труд напрасным. То есть э, мы говорим об отношении к труду прежде всего в наше время, да? И если касаемся вопроса социалистического производства, От... раскройте. Знаете, Катя, я вот вспоминаю э, два очень интересных произведений э, советской литературы. Те же самые «Кремлевские куранты», о которых я говорил, и э, «Испытательный срок». И вот там разные авторы совершенно, и живущие были в разных концах страны, и друг друга вряд ли они знали до момента написания. Так вот в Кремлевских курантах есть сцена, когда рабочие, трамвайные рабочие, которые ночью ремонтируют пути, разговаривают с Лениным. И рабочий говорит Ленину: "Советская власть все может, она совсем справится". Он говорит: а да почему вы верите в могущество советской власти?". Ну он говорит: "Посмотрите, кто мы такие? Трамвайные, ночные рабочие, трамвайщики" пролетариат. Вот при какой власти я бы работал за вот этот кусок хлеба? А сейчас работаю. Упадем от голода, поднимемся и снова работаем. Поэтому, говорит, я и верю в могущество советской власти. И опять-таки испытательный срок. Вот там звучат такие слова. Вы, как говорит, должны показать, что вы работаете не за кусок хлеба, не за заработную плату, а за идею. Вот чем отличается социалистическое производство от капиталистического. Дальше уже идут нюансы. Ведь капиталистическое производство, оно предназначено для получения прибыли. Там нет целей, там есть задача получить прибыль. Максимальная прибыль, максимально короткий срок. Главный экономический закон капитализма. В социализме другой главный экономический закон. Максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. И мы это видели. Мы в этом жили. Когда у нас жизнь, пусть не так быстро, как нам хотелось, может быть, не сразу, может быть, с какими-то недостатками, но каждый день улучшалась. Каждый день. И вот это, как говорится, и позволяло верить людям, в то, что они работают не просто так, а для построения нового общества, в котором нет и не будет эксплуатации человека человеком. В котором нет и не будет частной собственности на средства производства. В котором осуществляется принципы социальной справедливости. От каждого по способности, каждому по потребности. А в социализме от каждого по способности, каждому по труду. Не по цензу имущества, не по цвету кожи, а по труду. Вот в чем дело. И поэтому выход из того тупика, в который загнал нас капитализм, видится мне только через систему социалистического производства. Сегодня подсовывают такие суррогатные эрзац потребности. Как человеку ориентироваться в море различных предложений и отличить э, перл э, или жемчужину от искусственно выращенного камушка? А это очень просто, Катя. Пусть человек задаст себе вопрос, а что произойдет с конечным... С, с, продуктом, который он выпустил. Какова его конечная цель? Кому он попадает в руки? То ли он попадает в общенародные фонды потребления, то ли в карман капиталистов. Вот и все. И если он попадает в карман капиталистов, то это уже отрицается априори. Можно не рассматривать даже все эти нюансы. А если это идут общенародные фонды потребления, которые улучшают благосостояние всего народа, то это уже другой вопрос. Расскажите, пожалуйста, вкратце, может быть, на уровне сочинений шестого класса первой четверти для молодого подрастающего поколения как образ будущего вот социалистическое производство. Не по воспоминаниям прошлых прожитых лет, а именно посмотреть вперед. Чем отличается социалистическое производство от производства капиталистического? Оно отличается параметрами. Если конечный результат капиталистического производства ⁇ это прибыль, то конечный результат социалистического производства ⁇ это количество произведенного продукта для обеспечения нужд всего населения через общенародные фонды потребления. Поэтому -то в капиталистическом производстве основные показатели, на которых базируется то или иное предприятие, это прибыль и рентабельность. А в социалистическом производстве это снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда. Вот у нас часто говорят э, такие суперэкономисты. Да вот социализм проигрывал капитализму по э, повышению производительности труда. Смешно. Люди пытаются сравнивать круглое и теплое. Что такое повышение производительности труда при капитализме? К чему оно ведет? Повышение производительности труда при капитализме ⁇ это за определенное количество времени выработать больше товара, чтобы продать его и получить большую прибыль владельцу средств производства. Что такое повышение производительства при социализме? Это производство определенного количества продукта за меньшее количество времени. И этим ставится задача уменьшения рабочего дня для того, чтобы человек имел больше свободного времени для образования, для повышения своего культурного уровня, для общения со своими детьми, Понимаете, в чем дело? И ведь, по сути дела, вот эта система и позволила советской власти до 1953 года, невзирая на тяжелые испытания, на войны бесконечные. Ведь э, 20-е годы – это, собственно говоря, бесконечные войны, локальные конфликты. В втором году закончилась гражданская война. В 1925 шестом году вторжение на территорию нашей страны из Польши банд Булак-Балаховича и Тетюняка. 1929 год – это конфликт на КВЖД. И тем не менее, шли экспериментальным путем, пытались через госкапитализм прийти к социализму. Это не получилось. Не система НЭПа, которая, собственно говоря, возрождала капитализм в нашей стране и, и случайно Ленин назвал и отступлением от социализма. Ни система э, хозрасчетных триестов не позволила нам добиться главной задачи удовлетворение потребностей людей. И была нащупана вот эта система социалистического производства чисто эмпирическим путем. Когда э, люди ясно... Видели, как каждый день улучшается их жизнь. Будем говорить, мой покойный дед, он рождение 1885 года, со стороны матери. Он в сельской местности жил. Он говорил мне так. Мы никогда не жили так зажиточно, как перед войной. Никогда так не жили. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, будем говорить так, именно система социалистического производства позволила нам практически за два года восстановить народное хозяйство после войны. В 1947 году у нас были отменены карточки. После проведения, будем говорить, денежной реформы, причем денежной реформы э, такой очень серьезной, которая не затрагивала заработков трудящихся, а била по заработкам спекулянтов. У нас, как говорится, дальше мы двинулись. И ведь не случайно, извините меня, э, в 1957 году мы запустили первый искусственный спутник Земли. То есть система социалистического производства позволила дать и определенный научный прорыв. И соответствующего качества труда. В противном случае у американцев-то аналогичные системы горели, несмотря на весь их, так сказать, хваленный капитализм, то, что они не участвовали в войне, в принципе, а снимали пенки, сливку и прочую сметану с из побежденных из победителей. И именно вот эта система. Она позволяла. Ведь посмотрите, для того, чтобы начать новое дело в капиталистическом обществе, нужно пронести серьезные материальные затраты. Надо купить землю, надо купить проект, надо приобрести, соответственно, или взять в аренду определенное оборудование. Надо нанять строителей. Производства нет, а налоги он уже платит, он уже несет расходы. И окунуться, Социалистическая... прошу прощения, да. окунуться еще в пространство конкуренции. Да, ну, Капку... здесь, И... да искать какую-то нишу для своего продукта. А социалистическое производство находится в системе государственного планирования. И если это запланировано производство как необходимо, то не нужно никаких инвестиций, потому что из Общенародных фондов потребления берется все. Берутся строительные материалы, механизмы, участок земли, проект. Там они уже есть. То есть даже если За это... платятся деньгами, которые выпускает само государство. А поскольку государство является монополистом во внешней торговле и сфере внутренней торговли, то это позволяет регулировать цены, не повышать их. И ведь начиная с 1947 года мы шли же путем понижения цен ежегодно. Делался, делалась так называемая всесоюзная инвентаризация, подсчитывалось количество продукта, подсчитывалась средняя заработная плата, приравнивалась. Как правило, на рубль заработной платы приходилось на рубль 10, рубль 20 э, продукции товаров, И тогда на нее снижались цены с тем, чтобы привести рубль за рубль. То есть номинал заработной платы оставался прежним, а покупательная способность резко росла. А все потому, что весь продукт поступал в систему Общенародных фондов потребления. Он был заранее запланирован, его поступление. Заранее запланирован. И оперировали не категориями прибыли и рентабельности. Об этом хорошо писал Владимир Иосиф в своей последней работе «Экономические проблемы социализованного Что прибыль и рентабельность надо учитывать не... В масштабах одного предприятия и в течение года. А в масштабах государства. И срок 5, а еще лучше 10 лет. Чтобы посмотреть результат. Плановая экономика. Да. И ведь Госплан тогда был научным учреждением. Он планировал те направления научно-технического прогресса, которые были необходимы для страны. И, соответственно, его показатели даже если нужно было строить новые заводы новые предприятия какие-то ну, какие угодно они строились строились именно вот так без предварительных инвестиций каких-то потому что все необходимое уже было в фондах общенародного потребления выделялись фонды более того там была очень интересная система Ценообразование. Будут очень много открывать рты и думать, но ведь, будем говорить так, только часть предприятий группы Б, производства средств потребления, имела расчетные счета, те, которые напрямую работали с предприятиями торговой. А все остальные расчетных счетов не имели. Они деньги в банке на заработную плату получали по накладной, а не по чеку. Они получали определенное количество денежных знаков, которые выдавали как заработную плату. И ведь заработная была, плата она складывалась из двух частей. Существовал так называемый единый тарифный провинционный справочник, в котором была каждая, собственно говоря, профессия оценена. И плюс премии за рационализаторство, за изобретательство. То есть это поощрялось в сталинские времена. Позднее, так сказать, это дело, когда мы после Косыгинских реформ опять вернулись в государственный капитализм, прибыль и рентабельность отдельно взятого предприятия, то тогда появилась целая банда нормировщиков, которые любыми путями стремились уменьшить стоимость изделия по заработной плате. И людям было невыгодно показывать какие-то изобретения. Вот я работал начальником участка, у меня... Рабочие прятали приспособы, которые они сами сделали, прятали в ящик, чтобы, не дай бог, нормировщик не увидел, А иначе расценки срежут. Сдельная заработная плата – это следствие, э, так сказать, системы Тейлора, Тейлоровщина, как ее называли, патагонной системы. Именно его Свистерьяночч это был единотарифный коррекционный справочник. Человек уже знал, что по своему разряду он получит столько же, и что если он будет заниматься рационализацией, изобретательством, он э, получит бонусы э, от этого, которые, как говорится, э, останутся ему и никак не повлияют на его дальнейшую зарплату. вот понимаете в чем дело? И самое главное, вот это была та идея, люди-то ведь знали, для чего они работают. Не верили, уже знали. После победы в Великой Отечественной войне они увидели результаты того труда предвоенного, на которых тогда еще они верили. А после 9 мая 1945 года они это уже знали. Понимаете, мало времени, прошло 10 лет всего, они уже увидели результат своего труда. Победа против всей буржуазной Европы. Победа диктатуры пролетариата над диктатурой буржуазии. Вот когда спрашивают, кто победил в войне, тут многоумные начинает рассказывать, да вот это народ победил там вопреки Сталину. Другие нет, это Сталин победил там, вопреки народу, там он жестокий, там гнал этих самых штрафников, можно подумать, на фронте одни штрафники работали. Штрафная рота, и штрафная, штрафная рота была в масштабе дивизии одна. Штрафной батальон, один в масштабах армии, туда, куда посылали офицеров. Извините меня. Откуда взялось бы такое количество штрафников? Причем их э, туда отправляли только за уголовные преступления. Не случайно Солженицын, когда стала серьезная опасность для его жизни, быстренько письмо написал, в котором ругали Сталина. Знаешь, ругал Сталин, знаешь, что это письмо дальше военной цензуры не пройдет, и что его спокойно заберут с фронта и отправят отсиживать. А другие за него будут воевать. Понимаете, в чем дело? Вот люди увидели результат своего труда. Они увидели отношения. государства, которое они построили, системы социалистического производства, систему социалистического производства, которая приносила им реальное повышение уровня жизни. Как я уже говорил, пусть не столь быстро, но постоянно. У меня, извините меня, я работал с мужиком, значит, у него отец на войне пахи. Мать вырастила их пятерых детей, одна, получая от советской власти соответствующие пособия на детей. А это было еще и до войны пособие на многодетные семьи. И без всякого вспышкопускательства, без там, материнских каких-то там непонятных капиталов, без там этих самых, как называют, этих на, на роды, вот эту бумажку как она назвать, там 5 тысяч рублей по ей дают. какие-то выплаты, да. Без всего этого. Как будто так само собой и разумелось. И люди выросли. И опять-таки я подчеркиваю, посмотрите, на войне было убито 8 где-то 9 тысяч на фронте, около ну, чуть меньше 20 миллионов. Мирных жителей где-то 27 миллионов погибло, остались из них где-то миллионов 20 были мужчины, страна легла на плечи женщин и детей. И тем не менее, она развивалась. Уже в 1943 году был принят э, план восстановления и развития народного хозяйства. В 1943, я напоминаю, еще полстраны под фашистом. В 1944 году освободили западные территории СССР. Но в 1943 году это уже было принято. Газплану поручили это планировать. Газплан тогда был научным учреждением. Потом его превратили в бюрократическую контору, которая тупо от достигнутого писала. Если в этом году там пятилетки 100 тысяч тракторов, то в следующем пятилетке 108 тысяч. Зачем? А Бог его знает. Непонятно никому. А тогда оно работало как научное учреждение. Оно просчитывало потребности населения. Оно вкладывало, как говорится, соответствующие научные разработки в те отрасли, которые отставали. Она давала соответствующие рекомендации, которые уже выполнял э -э -э, Совет э -э -э -э, народных комиссаров, передавая это дело уже по наркоматам для выполнения в качестве пятилетнего плана. Вот о чем идет речь. И поэтому-то я и говорю, что выход из той системы кризиса, который у нас сегодня есть, это система социалистического производства. Люди должны твердо знать, что это их государство. Они должны твердо понимать, что оно работает для них, а не для кучки, будем говорить, богатеев, которые между собой дерутся как будем говорить, акулы вокруг куска мяса. Вот это и есть тот путь, которым надо выходить из этого кризиса, который сложился. Ведь, поймите правильно, благодаря системе планирования идет экономия ресурсов. Лишних ресурсов не тратятся. Вы понимаете, И не надо бездумно увеличивать там, количество тракторов, количество э, там, сказать, отлитой стали или там, чугуна. Маркан. Ведь сталь, фон, она сама по себе роль не играет. Важно, что из нее потом сделают и для чего. Ну, вот о сельскохозяйственных работников, о крестьянстве, которое сейчас напрочь оторвано, нет преемственности. И люди уже отвыкли от земли. В недалеком будущем, как вы видите себе роль сельского хозяйства? Я не соглашусь. Дело в том, что нет класса крестьян. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Потому что практически наше крестьянство, наше сельской местности, они наемные работники капиталистических агрохолдингов таких там как Мираторг и прочих там не перечесть по пальцам, то есть эти предприятия уже сегодня могут спокойно попасть в общенародную собственность, сейчас... а для людей изменится резко их, будем говорить, положение в жизни уже не надо будет делиться, не будет рвать капиталист прибыль с карман, не будет отчуждать их труд, их труд вернется к ним через общенародные фонды потребления, в виде бесплатного жилья, в виде бесплатного образования, в виде бесплатной медицины. Более того, будем говорить, вот вокруг этих надо делать градообразующими предприятиями, в которых будут, понимаете ли, вся система городской инфраструктуры, жилье, школы, институты, кинотеатры, театры, парки. Санатори, детские сады. Да. да все что угодно, вся городская инфраструктура. Ее можно перечислять. Даже, извините меня, центральное отопление и канализация. А люди будут ездить на то или иное, как говорится, участок работы и выполнять задачи, которые им поставлены, поставлены перед ними. Сегодня сельское хозяйство заточено на то, чтобы выпускать какие-то заменители, сельхоззаменители или заменители продуктов. Вместо краба мы получаем крабовые палочки, вместо, я не знаю... А -а -а, Катя, кто получает? Люди. Получает, как правило, низкооплачиваемые трудящиеся наемные работники. А ребята, те, которые этим владеют, тем или иным, они крабов едят. Не волнуйтесь, и крабовые палочки есть не бог. Они будут есть чистое мясо и чистую колбасу. Посмотрите, так называемое мраморное мясо. Полторы тысячи рублей за килограмм. Кому по карману сегодня это? Наемному работнику простому? Нет. И то оно приезжает из Аргентины. Нет, ну вот, вот сейчас у нас на Мираторге это мраморное мясо делают сами. Ну, сами понимаете... Владельцы мираторга братья линики. А на их сестре, их сестра замужем за э, господином Медведевым. Так что я думаю, они решают свои проблемы. Пропасть. Вот. Кадровая пропасть получается. Видите ли, в чем Квалификация дело. Квалификация теряется. Дело-то в чем? Квалификация теряется, но. Еще прошло достаточно мало времени. Еще есть люди, которым есть, что передать. Знания, я имею в виду. Есть знания этого всего. Наука не стоит на месте. Наука развивается. Главная цель. Для чего нужно производство? Для прибыли в карман буржуина или для максимального повышения постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники? Ведь, по сути дела, э передать профессию токаря, может быть, сегодня уже и не надо. Потому что создаются серьезные агрегаты, которые, на которые нужен уже оператор, э знакомый с программированием. Возможно, и уже не нужен будет э опыт э сельскохозяйственного рабочего, э будем говорить, э середины прошлого века, когда он там землю плугом ковырял. Потому что созданы такие агрегаты, которые, роботизированные агрегаты, которые могут это делать. Задача стоит совсем другая. Задача стоит перед э, э, социалистическим строем в образовании людей, в получении ими знаний, как этой технику управлять, как ее развивать. Но еще и изменение сознания и картину мира представить, потому что сейчас так, уже школьник, школьник поступает Сегодня... кстати. Перед... ведь вот эти все буржуазные мифы они рушатся на человека, но ну, будем говорить как на мусорной свалке из, из этого самого из самосвала муса и все на голову льют и уметь, как говорится, отличить зерно от плевел, разобраться, в чем твои истинные классовые интересы, вступить в политическую борьбу за достижение этих классовых целей и задач. Вот это и стоит цель главная на сегодняшний день перед наемными работниками. Сегодня, не участие в каких-то там очередных выборах, не беготня по э, этим самым... Э, Э, так сказать, избирательным участком, когда неизвестно кого и неизвестно за что выбирают. И для чего? Потому что отчетности нет депутатов э, любого уровня перед э, теми людьми, которых избрал. Люди ни отчеты их услышать не могут, ни отозвать не могут этого человека, если уже избрали. А ведь, э, будем говорить так, это главное в системе, социалистического производства. Это, извините меня, возможность получить отчет от своего депутата и потребовать э, его отозвания, если он не справляется со своими обязанностями. Он должен быть еще и известен в своем кругу, и на производстве и так далее. Да, безусловно. Депутаты оторваны от э, производства, от народа. И, да. Соответственно... Помните знаменитую сказку волшебника Изумрудного города? Конечно. Помните, страна Болтонов. Да. О. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Вот сейчас все сказки, они очень актуальны. Да. Незнайка на Луне, Чиполлино, Три толстяка». Ну, достаточно. Их достаточно. И какие меры вы бы приняли, вот если бы, так сказать, красный флаг был бы сейчас над известными сооружениями архитектурными? Да. В первую очередь, это установление и снова запуск станкостроения. Вот без него ничего сделать было будет нельзя. Вот сейчас надо будет запускать сразу. Станкостроение, изготовление оборудования на совершенно новых принципах, система гибких автоматических компьютеризированных линий, подготовка соответствующих операторов, айтишников, которые владеют этой системой. Значит, автоматическая система переналадки и так далее и тому подобное. Но без э, участия Запада тут никак не получится. То есть мы еще Что не сказал? можем самостоятельно выпускать штанки. Даже при такое? советской власти мы покупали и у американцев Нет, и Неправда. У нас были великолепные два завода: один в Иваново, другой в Сибири. Два великолепнейших станкостроительных завода. Так на начальных этапах становления все равно же начинали. Вы видите, в чем дело? На начальных этапах затовления. Я помню, когда я еще был совсем молодым технологом, начальник цеха выразился, когда сказал, э -э, это самое, бухгалтер э -э, это не твое дело, чего не, мы хоть топором можем рубить, твое дело смотреть по чертежу, чтобы совпадали э -э, с деталью чертежные параметры. А чем мы делаем, твое дело. И вот здесь придется, да, используйте старое оборудование. И старых людей для того, чтобы создавать это оборудование. А для этого нужно восстанавливать соответствующие научно-исследовательские институты, которые будут заниматься и разработкой оборудования, и разработкой инструмента на новых принципах, которые когда-то начинали в Советском Союзе. Когда начали ставить уже э, обраб обработку металла не, будем говорить, с плавами, а керамикой, Система, будем говорить, э объемного, объемной выплатки стали, когда отливали детали с минимальным припуском, вакуумной, так называемой. Понимаете, в чем дело? Все эти разработки есть во всем мире. Они описаны. Достаточно книжку прочитать. Важно понять идею, для которой ты работаешь. Что ты должен получить? Вот тогда все и появится. А если ты работаешь на хозяина, при этом стараешься каким-то образом у него кусок оттяпать, спрятать в него что-то, чтобы где-то это перепродать, ну тогда, извините меня, ничего не получится. Ну, вам скажут, что человек, он сам по себе ленив по натуре и инертен. Сейчас мы тоже наблюдаем вот эту инертность, которая никакая идея уже людей не вдохновляет. Ленивый, инертный человек тогда, когда у него цель в жизни. В противном случае мы бы не вышли бы из пещер. Так в пещерах и жили бы. Огоняясь за оленями и убегая от соблезубых тигров. Да, встречаются люди разные. Но не случайно принцип социалистического производства. От каждого по способности, каждому по труду. То есть подразумевается известное принуждение к труду тех людей, которые принципиально не хотят работать на общество. Ну что ж. Кто не работает, тот не ест. Это тоже социалистический принцип. Ну и, конечно, отношение к собственности. Это важный вопрос, без которого тут... Но я уже об этом говорил. Общенародная собственность на средства производства. Каждый человек должен ясно понимать и видеть это. Что он получает из общенародных фондов употребления. Жилье, образование, здравоохранение, возможность лечения. Возможность практически бесплатно перемещаться по транспортным артериям страны. Каждый год ехать отдыхать в санаторий, дом отдыха. Или диким образом. Такого тоже полно было. Э, дикари, как говорится, приезжали, как говорится, им Главное море, а загар, Шоколад. Все остальное, они уже не важно. Половина отдыхающих на побережьях э, Черного там, Азовского моря, это дикари. Вы это не хуже меня, наверное, знаете, да, Катя? Конечно. Вот. То есть человек получал отпуск, получал отпускные и ехал. Ему хватало на это. И не приходилось за свой, будем говорить, отдых 24 дней и потом ходить по помойкам, рыться. Попробуйте сейчас где-нибудь получить месячный отпуск. Никто не даст. Максимум две недели. А то и одну. Правда? Да. А то, не дай бог, разленишься и работать не будешь. Ну вот сейчас жесткая конкуренция, и уже с малолетства, с малых ногтей фактически ребенку говорят о том, что он должен быть успешным, состояться в жизни. Сейчас очень тяжело ломать вот эти стереотипы. Соответственно, в чем школа. А видели в чем дело? Да. Легко двигаться в гору никогда не бывает. Вот. Мой покойный генерал любил говорить, что легко делать но не буду здесь повторять, потому что это не совсем цензурное выражение. Да. Но ведь, будем говорить так, в социалистическом строительстве, ведь социализм, как переходный период, он не строится. Он провозглашается. Провозглашается актом отмены частной собственности на средства производства. С этого момента начинается строительство не социализма, а коммунизма. И в этом процессе надо решать треединную задачу. Воспитание нового человека как главное, с категорическим императивом «Общественное благо» выше личного интереса. Определение направления технического прогресса, построение на базе первых двух материально-технической базы коммунистического общества. Вот какие задачи придется решать. И решить их можно только с помощью системы социалистического производства. Более того, я скажу, человечество может защититься только благодаря этой системе от эпидемии от э, природных серьезных катаклизмов, наконец, в войне. Только благодаря этому. В противном случае ну, страна, как говорится, обречена. Вон, посмотрите, что делается со всеми этими штучками под названием коронавирус. Люди мрут, как мухи, а, собственно говоря, мало кого это волнует. Уже все про это забыли. А вот остатки советской системы здравоохранения, построенной большевиком, коммунистом, симашкой, они сегодняшнюю Россию спасли. Ну, тут я не соглашусь, Марк Анатольевич. Вот в Белоруссии действительно еще осталась та медицина и... Я еще раз говорю. Медицина-то осталась. То есть врачи остались. Специалисты. Сейчас пришли да. молодые специалисты, Под, которые... Подождите, Катя, вы торопитесь. Специалисты остались, а необходимого производства в нужном объеме нет. Потому что э, у Беларуси экономика строилась на, э, работала на машиностроительный комплекс. А медицинской экономики там нет промышленности, там ее нет. Где они могли бы делать это лекарство? Марк Анатольевич, вы недавно разговаривали, беседовали с Баглаевым э, Владимиром Николаевичем. Вот, э, по-вашему, что осталось у Белоруссии от того социалистического производства, о котором мы сегодня говорим? Э -э, Машиностроительный комплекс и сельское хозяйство. Но это немало при том госкапитализме, который там сейчас. Не мало, Немало, мало. Но именно благодаря госкапитализму удалось это спасти от разграбления частно-владельческим частно капитализмом. Но, извините меня, госкапитализм может как-то сохранить э, производство на плаву, а развивать он его не может. Потому что базируется на показателях прибыли и рентабельности каждого отдельно взятого предприятия. А это гибель. Спасибо большое, Марк Анатольевич. Может быть, кто-то вопросы задал? Дело в том, что мы не в прямом эфире, завтра выйдет передача в прямом эфире. Ну, тогда пускай товарищи, у которых появятся вопросы, обратятся на нашу почту информагентство «Ледокол». Значит, списки найдут, оно там третье стоит в Ютубе. И задавайте вопросы, я на эти вопросы отвечу. Дорогие друзья, до свидания. Я надеюсь, что корабль Аврора и корабль Ледокол выдержат столкновение с айсбергом, бурей. Сегодня с вами был Марк Анатольевич Соркин, информагентство Ледокол. И я, Екатерина Кондраткова. Спасибо большое. До свидания. Мало выдержать, Катя. Дело в том, что надо разбить его на подходе. Этот айсберг. Не дать приблизиться. Корабли самый радикальный способ. На этой ноте мы с вами прощаемся. До свидания, дорогие друзья.